Всем привет! Чувствую мужчина. Смотрим. Нежность. Мужчина мечтает о нежности. Мужчина является не то, что является, а проявляет нежность кому-либо. Также мужчины видят вокруг себя, что люди с нежностью говорят, говорят с душой, с пониманием. Всем пока!